И всем привет, с вами я Энгири Сегодня мы будем играть в игру Peace Death. Эта игра очень похожа собой на игру Paper Please. Здесь у нас есть четыре фракции. Это наша фракция. Здесь мы играем за жнеца. Голод. И... Война и чума. Начнем. А, здесь можно покупать бонусы за черепа. Черепа даются в конце прохождения дня. Допустим, мы купим. Я уже поиграл в эту игру. Здесь она здесь неделя, и в конце недели какой-то бонус. Всего лишь здесь 49 уровней. Вышла эта игра недавно. Давайте начнем сразу с пятой недели. Давайте. Здесь мы играем за жнеца. Здесь есть несколько фрак... euh, несколько решений. Например, это ад, это рай, а это чистилище. В чистилище попадают те люди, которые отказываются от оружия, и с них смывается кровь. Их можно отправлять в чистилище. А это рокеры, их отправляются в ад. Это Габен, он держит в руках курочку. Значит, мы отправляем его в ад. Здесь в справочнике все об этом написано. Еще у людей бывают глаза. У людей, которые такие глаза, надо сразу отправлять в ад. А вот таких в рай. Металлистов всегда отправляют в ад. Людей с такими глазами отправляют в чистилище. Люди, которые отказываются от своей веры, отправляют тоже в чистилище. Иногда здесь сейфы, которые не приносят дополнительные очки другим фракциям. Давайте начнем. Мы видим демон. Его, как обычно, отправляем в ад. Есть телефон. Здесь, здесь нам в будущем, по-моему, с третьей недели, звонит наш помощник. И, и мы должны ему помочь. Вот описание. Кровь под ногами смылась. Есть пончик. Сильно взволнован. Думай его в чистилище. Поскольку у него пончик в руках, его нельзя отправить в чистилище и отправляет в за обжорство. это опять он вот описание сильно звал хочет обняться напивает коленку принес цветочки отправить его в ад мы это, за это не отправим в Ват а, в рай здесь еще есть агент его надо отправить в ад можно снимать нажатием кнопки мыши. Вот, это был агент. Это агент, это металлист, отправляем в ад. Он отказался от алкоголя в чистилище. Он отказался от веры в чистилище. Он отказался почти от всего, но кровь с рубашки не смылась в ад. Здесь есть время, надо поторопиться вот и этой сейф здесь надо решать головоломки допустим допустим но здесь они такие простые но я их не решаю здесь перестанавливаем местами и. Единица здесь. Значит, надо ноль перенести сюда. Единица сюда. А... -а, -а, -а. Еще пятерка. Пятерку я забыл. <coughs> Видимо, я что-то застерялся и не решу эту задачу. Он отказался от пуфевки, так что идет в чистилище. На нем надета корона, значит богатство. Влад. Этот не отказался. Здравствуй. Это опять наш друг, мы ему должны помочь. Бросил оружие, кровь под ногами смылась, кровь на теле не исчезла. Такого надо отправить в чистилище. Одежда... В, в кровавых пятна держит карандаш. Но такого нельзя пройти в чистилище. Надо ват. Она отказалась от обжорства и кровь на пять ценилась. У него адские рожки, значит, пьеди ват. Проверяем, он отказался в чистилище. ват в рай. В ад. Это катастрофа, вызванная этим. В данный момент войной. Нам очень быстро надо решать задачи. Если мы не ошибемся, то кто создал эту войну, попадут, э, дадут дополнительные очки. Из-за бандикама эта игра лагает, а так она нетребовательная. Вы это видите. Мы справились, и поэтому, возможно, нам дадут новых героев, если у вас прежде они не были открыты. Ой, извините. Его отправляем в ад, в ад и в ад. Этого вот. Вот такая игра. Здесь каждый раз будет накапливаться признаки и признаки. Например, мы можем дать ему очка, э, согласиться с, отработать какой-то день за одних из -за этих людей. Им дадут очки, но вам дадут черепа. Ну, это вот все. Дальше просто будет больше и больше накапливаться признаков. Но я вам покажу секреты этой недели. Это, давайте, четвертая неделя, седьмой день. Здесь всякие другие герои будут попадаться нам. И потом они откроются. Наверное, вы поняли уже смысл этой игры. Можно ее назвать казуальным тайм-киллером. Здесь все герои отсылки к определенным вещам. И здесь есть Big Russian босс. У него оружие. Этот отказался от всего кроме Пятен и диват. Ты иди в чистилище. Ты иди в рай. Ты иди в ад. За оружие. Наш напарник бросил оружие. Нет. Чистилище. Чистилище. Ну, такого нельзя отправить в рай, его надо в читилище. Богатство. Оружие. В рай. Богатство. В рай. Из-за глаз алкоголь. Голь. Наш помощник плачет сильный, кайт требует... исчезла кровь такого ой а, ну ладно вот мы ошиблись точнее я я очень сильно поспешил игра может показаться неинтересной но если все делать это быстро, то это будет весело. Сейчас еще одна головоломка. Ой, я не тот перенес. Вот даже. Здесь пятерка. Да. Здесь... Ноль здесь должна быть двойка, поэтому ноль мы переносим сюда. Ноль, пятерку. Мы сюда. Ну, извините, я что-то туплю сегодня. А так я решаю. Здесь он алкоголь. И это ну, вот и все. В этом заключается игра. И каждый раз будут накапливаться признаки. Вначале мы распределяем людей так, потом у них рожки, оружие и кровь.